Новые пути сотрудничества Казанского университета с представителем Ульяновской области открылись в технопарке университета. Главная перспектива, о которой мы все думаем, это доведение новых продуктов до рынка. Как создавался документальный фильм «Пространство Лобачевского»? Понравился своей какой-то современностью и вот этим найденным режиссером способом. Пыльцевая аллергия, симптомы и методы борьбы с болезнью. Аллергическую реакцию вызывает пыльца ветра опыляемых растений, которые разносятся на огромное расстояние потоками ветра. Всем привет! В эфире а в студии Карина Саяхова. Казанский университет находит новые пути сотрудничества с другими регионами. На встрече с представителем Ульянской области директор университетского технопарка обсудил возможные перспективы. Подробности далее. Сегодня Технопарк Казанского университета – это перспективная площадка для сотрудничества с различными предприятиями. Просторные выставочные павильоны позволяют как организовать масштабные мероприятия, так и стать резиденцией для производителей товаров массового потребления. А расположение близ строящейся скоростной автомагистрали «Казань-Москва» расширяет рынок сбыта. Сегодня у нас 47 резидентов ТАССР. Это и местные, и люди, которые приехали к нам из других регионов. Главная перспектива, о которой мы все думаем, это доведение новых продуктов до рынка и создание необходимых условий для того, чтобы молодежь, умная молодежь, гениальная молодежь, те, которые могут создать какие-то новые продукты, оставались здесь, территории Павловского региона. Это и возможность, даже и трудоустройство студентов-выпускников университета. Если мы развиваем какие-то производства мелкосерийные, среднетонажные то компании-резиденты, они тоже в свою очередь заинтересованы получать кадры, управленческие, технический персонал, которые могут работать и работать результативно». После демонстрации павильонов технопарка представители Казанского университета и Ульяновской области обсудили условия размещения предприятий и организаций на площадке университета. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Пространство может быть больше, чем нам кажется. Так заявляют создатели фильма Пространство Лобачевского. Подробности о создании кинокартины узнаем в следующем сюжете.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 шеф-редактор авторских телепрограмм медиа Казанского университета Юрий Алаев. Первый российский показ фильма состоялся в апреле этого года на фестивале научно-популярного кино «Future Док» в Перми. Одним из представителей фильма выступила Екатерина Турилова и поделилась своими впечатлениями. Я на каждом э, показе просмотра просмотре для себя открываю какой-то другой пласт. И может быть фильма, может быть то история, которая рассказывается, может быть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 «Мир» и «Смена». Энджи Минебаева, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Коронавирус в стройной мутации более заразен, хуже поддается воздействию вакцины лекарств. Угрожает ли индийский штамм ковида остальному миру? Подробности в сюжете.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 Напоминаем, вакцинация продолжается, и все желающие вакцинироваться могут обратиться в университетскую клинику по адресу улица Вишневского, 2А, запись по телефону 233 3000. Также на сайте КФУ периодически появляется информация о выездной вакцинации в Казанском федеральном университете. Если в последнее время вы наблюдаете ухудшение самочувствия, чьих насморк и отек лица, возможно, у вас пыльцевая аллергия. Как бороться с симптомами можно ли вылечить эту болезнь, узнаем в сюжете.